Зачем здесь этот мерзкий зеленый цвет? В процессе создания вот, этой работы знаешь, вообще знаешь, произошло что-то невероятное. Случилось какое-то необыкновенное психофизиологическое соединение меня как творца и как студента с материи. Ну и материя, она оказывается это очень хрупкая, и это... Я был так близко к ней, что казалось, ну, стоит только ну, мне дать импульс, как все пространство, оно не просто подрогнется, а вот, взорвется от мощности этого контакта. Это состояние оно часто не поддается контролю. Срывы, потери сознания, потери себя и какой-то адский, просто совершенно адский внезапный гнев. Понятно, конечно, что <сосиматическое> все психосоматически, <сосиматическое> я честно не слушаю, а о а чем ты говоришь, смотрели, но я ну, не делаю, что приятное, или как как это для меня, то бы, это приятно. Больше сказать, ну, я не могу это обсуждать. Общем, зачем мне вообще, вообще давать то, он что неприятно не бывает, иначе ты настолько нас сидел, что нас всех ненавидишь. Я вот смотрю, и у меня третий глаз открывается. Слушай, это очень много рабочий процесс, города, ну, кого мне еще снимать, если длинуть не себя поэтично, а потрохотельно очень. Спасибо Вот, круто. Блин, Блин ты, знаешь, знаешь, ну не работаю. Не работаю. Но, не работает. Работает. Но вообще, мне не кажется, прежде чем ответить э, на этот вопрос, нам сначала нужно ответить на другой. другой. И я, пожалуй, заявлю, что он... Ключевой основной... Uh, такой, такой, сам, сам, короче, друзья, все собираемся я, в кучу, все абсолютно и, и просто вот двигаемся вперед, встречу приключений. Будет а, все у всех а, за да, немного, ну как бы и нужны э, то, то что, надо. то, что вот тогда...